Привет! Компания «АвтоСтронг» начала продавать «Ноузкаты». Говоря обычным языком, это отпил передней части автомобиля. То есть «Ноузкат» – это полноценная морда со всеми запчастями. И еще у нас их сотни. В комплект «Ноузката» входят все радиаторы, все вентиляторы, все бачки, даже модуль ABS. И, что самое интересное, весь тот мелкий крепеж, который вы мало где найдете. Разумеется, в комплект входит усилитель бампера даже вот с этим пенопластом, который мало кто ставит. И что самое интересное, абсолютно все декоративные элементы, даже вот такие пластмаски. Также мы получаем ровный лонжерон. Ровные рамочки подкрепления фар, ровные рамочки для крепления радиатора, а также электрические фишки и в данном случае клаксон. Вот, кстати, таблица с ценами ноу-ската no и отдельного комплекта запчастей, которые вы купите с разборки. Выгодно ли? Решайте сами. Звоните в АвтоСтронг.